Всем привет! С вами «Универ Универньюз. И о всех актуальных новостях расскажу вам я, Дарья Курмышкина. Сегодня в эфире. В КФУ прибыла делегация кубинской нефтяной компании КУПЭТ. Головкинская конференция стартовала в Казанском университете. В КФУ обсудили перспективы розничной онлайн-торговли. С ежегодным посланием Государственного совета Республики Татарстан обратился президент Республики Татарстан Рустам Мениханов в рамках второго заседания. Государственного совета Республики Татарстан 6 созыва. В рамках ежегодного послания Рустам Мениханов уделил вопросам развития образования всех уровней Республики Татарстан и повышения качества. Речь шла как о подготовке учителей, так и о создании в Республике научно-образовательного центра мирового уровня в рамках национального проекта «Наука». А мы продолжаем. В Казанском университете состоялась встреча делегации кубинской нефтяной компании Купет с российскими партнерами КФУ нефтегазовой отрасли. Все подробности расскажем в следующем сюжете. 25 сентября в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ прошел круглый стол с участием кубинской нефтяной компании КУПЭТ, Кубинского научного центра САИНПЭД, Роснефти, ТНГ-групп, Башнефтегеофизики, а также Мирика. Встреча нацелена прежде всего на знакомство кубинских партнеров с ведущими российскими компаниями нефтегазовой отрасли. Сегодня у нас продолжение визита делегации кубинской компании САИНПЭД. Это научно-исследовательское подразделение национальной кубинской компании КуПЭТ. Вот мы два дня показывали возможность университета, вели переговоры о сотрудничестве, а сегодня мы устроили встречу кубинской компании с партнерами Казанского университета. Во время круглого стола российскими компаниями были предложены пути решения проблем, обозначенных кубинским научным центром ScientPET. Стоит отметить, что в КФУ прибыло 18 магистров из компании «Купет», которые начнут обучение в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также один специалист из Министерства природных ресурсов Кубы. Валерия Амратова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходит третья международная Головкинская конференция. Исследователи со всего мира обсуждали верхний палеозой России, как менялся климат за последнее время. Конференция завершится 28 сентября. Подробности смотрите в следующем сюжете. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета проходит третья международная Головкинская конференция. Главной темой стал верхний палеозой России. Конференция носит имя выдающегося исследователя Николая Головкинского, первого профессора геологии, основателя Казанской геологической школы. Он оставил... Крупнейший след в мировой геологии тем, что установил закон изменения фаций. На этом законе сейчас работает масса нефтедобывающих, нефтепоисковых компаний по всему миру, которые занимаются секвенстратиграфическим поиском нефтяных и газовых месторождений. Международная конференция собрала исследователей со всего мира, Великобритании, Германии, Польши, Грузии, Казахстана и России. Головкинская конференция это результат сотрудничества Казанского федерального университета и Фрайберской горной академии. Ученые этих двух университетов реализуют совместные проекты, у них также имеются общие лаборатории from ice age via a warm earth to a very hot earth. So never known so far in earth's history on our earth. Mm -hmm. uh, and uh, we could learn from the past how it goes and additionally uh, Изменения климата были всегда, но это происходило очень медленно. Поэтому мы могли к нему адаптироваться. Сейчас же климат меняется очень быстро, именно поэтому эти вопросы требуют особого внимания. Здесь также поднимут тему осадочные планетарные системы позднего палеозоя. Стратеграфия, геохронология, углеводородные ресурсы. Конференция проходит на двух языках – английском и русском. Она продлится до 28 сентября. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел дискуссионный клуб КФУ на тему розничной онлайн-торговли «Перспективы глобальной, национальной и региональной». Подробности смотрите далее. В Казанском федеральном университете прошло мероприятие, посвященное развитию онлайн-торговли. Главной темой дискуссии стало открытие в Татарстане так называемых логистических хабов, проще говоря, огромных складов таких крупных компаний, как Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. В свою очередь, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев поделился со слушателями интересными цифрами и подчеркнул важность повышения показателей интернет-торговли. До 2024 года рынок, интернет-торговлю вырастет в 2,37, ну, грубо, в два с половиной раза. Это сумасшедший рост. Это тот драйвер и локомотив роста, который мы пропустить просто не можем. Спикеры, которые являются топ-менеджерами вышеупомянутых интернет-компаний, прогнозируют данное сотрудничество как крайне выгодное для республики. Ими были упомянуты основные преимущества нахождения в Татарстане хабов. В скором времени планируется открытие таковых складов в Зеленодольске. В частности, это предполагает создание более 7 тысяч рабочих мест, гораздо более продуманную и удобную логистику и, соответственно, быструю доставку. Также стоит отметить готовность представителей онлайн-торговли посодействовать в развитии малого бизнеса. У малого бизнеса. У среднего бизнеса, у малого среднего бизнеса гигантское количество головных болей. Он не должен заниматься логистикой, он не должен создавать свой сайт, он не должен заниматься хранением. Это все совершенно спокойно сделают за него гиганты, он должен сосредоточиться на создании конкурентных продуктов, которыми завоев... должен завоевывать рынок. Выявляя выгодные стороны в бизнесе, нельзя забывать и про риски. Это в первую очередь поглощение малого бизнеса более крупным. Проректор Казанского университета Пашин Дмитрий отдал спикерам наводящие вопросы, и поделился собственной, отличной от их точкой зрения. Как говорят, что электронные площадки они фактически избавляют нас от посредников, я так не считаю. Я считаю, что это другие посредники, они берут те же самые проценты. И в конце концов, когда они подают всех малых производителей малых продавцов, они поднимут стоимость своего, своего процессинга. И в этом случае вряд ли в конечном итоге мы, как потребители, выиграем. Но это мое личное мнение, я просто вот как будто не, не согласен с тейсом, что мы устраняем посредников. Мы создаем нового посредника и более глобального. Кроме того, министр экономики Фарид Абдулганиев подчеркнул неизбежность конкуренции и уменьшение малого бизнеса в торговле. А если не зайдут наши игроки, зайдут другие. Мы видим, как идет Алибаба, как агрессивно выходит на наши рынки компания Амазон. Безусловно, и недалек тот день, мы же должны это понимать, когда а, будут укрупняться эти компании. Ток-шоу впоследствии будет транслироваться по телеканалу Универ ТВ, и вы сможете посмотреть его на нашем сайте. Азалия Ахметова, Александр Юдин, Универ Ньюс. Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Награда была вручена профессору КФУ Альберту Резванову в ходе 25-го Европейского ветеринарного конгресса «Фикава» в Санкт-Петербурге. Руководитель научно-клинического центра претензионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета стал лауреатом национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель». Альберт Резванов был награжден дипломом лауреата за научный вклад в развитие ветеринарной медицины. Мы разработали генный препарат, который стимулирует регенерацию, то есть восстановление, поврежденных связок и сухожилий у спортивных лошадей. Препарат был апробирован, на данный момент уже почти 20 лошадей получило наше лечение, и по отзывам ветеринарных врачей препарат показывает очень хорошую эффективность. Мы опубликовали наши исследования в ведущих международных журналах. Национальная ветеринарная премия «Золотой скальпель» является высшей наградой российского ветеринарного сообщества, которая присуждается ежегодно за особые достижения в области ветеринарной медицины и считается самой престижной ветеринарной премией в России. Несколько месяцев тому назад комиссия во главе с председателем Ассоциации Сергеевичем, Сергеем Владимировичем Середой приезжали в Казань и мы продемонстрировали им наши лаборатории, наши научные достижения в области ветеринарной медицины. Они были впечатлены и предложили номинацию на эту премию национальную. Альберт Ризванов удостоен большого количества наград. В том числе он является лауреатом премии Академии наук Республики Татарстан имени Владимира Энгельгарта в области биологии за цикл работ генной и клеточной терапии в регенеративной медицине. Эльвира Зорина, Александр Юдин, Универньюз. На этом все. С вами была Дарья Курмышкина. До новых встреч.